Принципиальной разницы между учителем с трехлетним опытом работы и с 30-летним опытом работы нет. Но есть огромная разница между учителем с годовым опытом работы и учителям с 10, 20, 30-летним опытом работы. Другими словами, основную часть опыта, умений и компетенций педагоги получают первые два 3 года своей работы. 14 декабря в актовом залете лицея Казанского федерального университета собрались десятки опытных, и а еще только вступивших на путь педагогики, учителей. Все потому, что Казань посетил народный учитель Чеченской республики, абсолютный победитель всероссийского конкурса «Учитель года России-2018» Алихан Динаев. В рамках форума учитель общества знаний и права провел мастер-класс, интерактивный семинар и мотивационную лекцию для педагогов и обучающихся старших классов. По словам директора IT-лицея Ильдара Мухаметова, проведение подобных мероприятий очень важно, так как поиск точек роста и новых направлений в сфере педагогики просто необходим. Общение с людьми, которые состоялись являются победителями различных конкурсов, оно нас вдохновляет раз, во-вторых, мы перенимаем прямо какие-то компетенции, формируем у себя, перенимаем вот этот опыт и с этим идем к ребятам. И вот это нас начинает менять, наше поведение, вот это самое важное для, для того, чтобы, чтобы развиваться. Встреча педагогов России прошла в увлекательном формате. Алихан Динаев не только выступил перед публикой, рассказав историю из личного опыта, но и задействовал учителей и школьников для нагляда демонстрации некоторых практик и методик. Это подтверждают слова директора лицея. Нужно общаться. На самом деле нужно больше общаться, а не замыкаться в пределах своего кабинета класса. Что нужно читать, смотреть, посещать вот такие мероприятия, а это самое ценное. Ну то есть вот пока внутренние ресурсы не разбудишь у человека, просто ему ежедневно нашептывать, что нужно, нужно, нужно, нужно, это бесполезно. Самое важное, что вот, вот эти механизмы внутренние пробуждаются, и человек начинает проактивную позицию занимать в развитии профессиональном. А для педагога это самое важное – не стоять на месте и а развиваться дальше. Не обошел стороной мероприятий и начальник управления образования исполнительного комитета города Казани Ирик Ризванов. По его словам, на сегодняшний день в системе образования Казани работают более 31 тысячи людей, из них 16 – работники школ. Молодые специалисты, включая присутствующих на форуме, составляют 32% от общего количества педагогических работников города. Это, несомненно, позитивные показатели. Так нужны ли еще учителя? Конечно, нужны, потому что нагрузка учителя. в в образовательных учреждениях так или иначе выше ставки, поэтому есть потребность учителях начальных классов, есть потребность учителей физики, химии и математики, особенно в этих направлениях. Наверняка каждый хотя бы раз слышал, что учитель – это второй родитель, а школа – второй дом. Так и есть. Ведь овладеть высшим искусством, пробудить радость от творческого выражения и получения знаний подвластно далеко не каждому. Карина Саяхова, Никита Киншин, Универньюз.